всем дорогие друзья сегодня мы решили убрать наш урожай потому что скоро заморозки ну и боимся потерять поэтому вот складываем ну совсем плохие можно хрюшкам, а какие зеленые в одну э, сеточку ведро и мы их убираем потом в погреб. То есть в погребе они еще долго хранятся. И можно практически до декабря кушать помидоры. Ну так, их перебирать самые красные брать на салатики. Эти вот в первую очередь у нас пойдут. Тут у меня два сорта. Такие, как лампочка. Вот. Хурма. Наверное, все-таки три сорта. Еще бучье сердце было немножко все они мне понравились, все хорошие, вкусные помидоры. Еще не убрала, я фасоль спарживаю, но это уже на семена, можно сказать. Еще можно будет нарвать укропчик для заготовок. Еще батон нормальный. Пойдемте еще, посмотрим, что у нас. первую. Что-то там упало у нас от ветра. Свекру. свекру убираем еще до морковки тоже. Сегодня такой ветер. А это интересно. Морковка посадила, главное, как обычно, а она уже зацвести успела. Ну, что -то тоже зацвела, да зацвела. Ладно. Обычно надо один зонтик оставить, чтобы он успел вызреть. Но я что-то... Руки не дошли, в общем вот морковки еще полно лука убирать. О, курица хулиганка зашла. Сейчас мы ее прогоним. Да, ведь угояжа не, не детский. Вот так как мороз, надо ей огурчики будет сорвать. Вот все я соберу, которые более-менее. Что съедим? Чё? Даже не знаю, может законсервируем еще немножко последние. Ну, ладно. Вот такие у нас осенние дары. И даже зубцы осенние. Все, до новых встреч. Пока.